Случилось то, чего мы так долго ждали. Вышел Nether Апдейт, и я считаю это отличным поводом начать наше с вами новое приключение. Я Окси, и я постараюсь сделать этот ЛП максимально интересным для вас. Ладно, не будем тянуть, начинаем. А вот и наш новый мир. Довольно красивый, кстати. Первое дерево. Готово. Делаем доски. И верстак. Сразу же делаем палки. И вместе с ними первую кирочку. И если что, сложность этой самая сложная. Она закреплена. Я ее никак поменять не могу. Просто, чтобы вы знали. И сейчас бы нам найти какую-нибудь пещеру, чтобы добыть немного камня. И каких-то первых ресурсов. А там у нас деревня. Хм. Так что у нас тут Эмеральды. и еда. Еда сейчас даже полезнее. Надо бы еще сено собрать. Будет чуть побольше еды. Ну и пора сходить в пещеру, как мы хотели. Зомби, здорово. Пора уже идти обратно, там на улице темнеет. Надо найти немного угля и уже поселиться в каком-нибудь доме. Все дома заняты, придется согнать жителя и поспать самому. Но кому сейчас легко? Мне кажется, поселиться лучше где-то здесь, на окраине, чтобы не мешать. Будем же здесь первое время. первое железо делаем щит и кирочку и почему бы не сделать нам небольшой склад в доме прямо под потолком ну а куда еще Места больше нет ладно жизнь деревни это конечно хорошо у нас всем нет ресурсов пора сходить в шахты Я совсем жителей забыл Ей же домой надо завести Да Давайте заведем их домой О, мой дом идет, да? Эм Вы здесь вдвоем будете? Ну ладно Я тогда свои вещи заберу Вот вам вторая кровать И последний дом Все, все жители заперты они а в безопасности. Отлично. А сами мы пока переночем здесь. Жители отжали у меня дом. Здорово. Ты что там делаешь? Я решил переехать. Прямо в дом Робка. А почему бы и нет? Мне кажется, это спавнит. Спавнил! Отлично, отлично. Когда-нибудь сделаем здесь ферму? Когда-нибудь? Да. Так, какой голос в сундуках? Пластинка, и золотое яблоко, и седло. Неплохо. А в Тромсенке у нас невесомость, та же самая пластинка и седло. <плодисмент> ладно, это не самое худшее, я еще полчасика походил по пещерам, посещал их, и у меня ломается херка. Еще у меня места в интерне нет, ну в принципе ресурсов на первое время я добыл, я доволен, ладно. Поднимаемся домой. И вы же не думайте, что я просто всю серию буду съесть в этой деревне. Это было бы глупо. Надо отправиться в поход. Разведать местность. Узнать какие биомы вокруг. Ну, в общем, как обычно. спавн. Там листва не исчезло. <плес> У -у -у. первые алмазы. Неплохо. деревню. Еще один храм. Лол. Разрушенный портал. Ну это первая структура из 116, которую мы в этом мире встречаем. Я прежде с 116 не играл, но для меня это все новинку. Все Нагулялись Я пробежал около 5000 блоков На север и восток Отдохнем В принципе, походу, мне доволен Да, мы набрали кучу ресурсов Это очень круто Я даже не ожидал Ладно, я все рассортирую И вернусь я сделал, что нужно. И знаете, надо бы заняться деревней. Это а не дело это. Какие-то рандунные деревья, дороги ведущие в никуда. Надо это все исправить. Поэтому лопата в руки, землю тоже в руки. И пошли все исправлять. Что продаешь? Ха. Песок купим, наверное. А, Да. Спасибо. Ладно. Дороги я починил. Настало время улучшить деревню. Итак. Каков мой план? Во-первых, вот здесь сделать шахту. Большую шахту. С красивым входом. Потому что камня у нас нет. Если бы точно... Это весь наш камень. Вот здесь я хочу сделать какой-нибудь причал. Или, например, домик рыбака сюда перенести. А то там он смотрится как-то не очень. И в-третьих, вот здесь под скалой я хочу сделать кузню. А почему бы и нет? В первую очередь нам нужно сделать шахту. Потому что камня у нас нет. Это очень важный ресурс. Вход в нее будет здесь. Шахта будет размером 3 на 3 Надо придумать оформление входа. Например, сделаем балку. Это мы уберем. И сделаем опоры в виде заборов. Э... Не. Такое. А если все сделать из бревен? Ну, это выглядит получше. Но все равно не то. Я постоянно такой дизайн делаю. Хочется придумать что-то новое. Эм... Я сделал что-то такое. Это выглядит странно. Но здесь шахта под углом. Ну в общем бы и нет. Кто нас запрещает? Допустим, будем делать ее так. Будут вот такие опоры. И будем ее делать по углом. Ладно, <м Rio> нормально. Копаем дальше. Ладно. Вот такая шахта примерно получается, она заворачивает направо и дальше скорее всего я буду делать просто туннель Прямо. И здесь вот есть вот такие полублоки. можно просто подниматься. Итак, следующая вещь, которую я хочу сделать, это фонтан на месте вот этого дерева. Да, нам надо будет снести это поле, оно будет мешать. И колокола тоже. Ладно, давайте сделаем это быстро, сносим деревья Убираем колокола. Дальше ставим столбы с камня. И вокруг него делаем круг. Дальше добавляем немного разнообразия. Например, разомшилый булыжник. Теперь выбираем землю. И вместо нее ставим рандомные каменные блоки. Булыжник, андезит, камень и так далее. Можно также использовать ступеньки. Только там блок надо заменить. И полублоки. Заливаем воду. И знаете... Это даже неплохо выглядит. Я серьезно. Учитывая то, что я не умею строить, это очень даже неплохо. Теперь просто поставим колокола и немножко освещения. И вот здесь я хочу сделать небольшой прудик. Потом, возможно, мы сделаем парк прямо рядом с ним. И пруд будет его частью. Но пока будет только пруд. Ну и для начала нам надо его выкопать. Да. Спустя несколько минут раскопок Получилось что такое? Э -э будет трехслойный пруд. Теперь надо все заменить на землю. Хотя можно же заменить некоторые части на гравий, на песок. Возможно, это будет хорошо смотреться. Не знаю. Ну, ладно, давайте попробуем это сделать. Вдруг что хорошее получится? Э -э вроде нормально. Да надо залить воду. Э -э нормально. Нормально, только тогда еще надо посадить что-нибудь, например, траву, попробуем еще посадить тростник, почему бы и нет, и давайте еще рыбу принесем, Пусть будет жить у нас в руду. и второй тоже, все, у нас есть рыба. В общем, можно заканчивать серию. Она получилась не очень насыщенной, не очень длинной. Но это мои объяснения. Это у нас лосось. Это мои объяснение, Эта серия пилотная. Она сделана, чтобы понять, нравится ли вам еще ванила. Стоит ли мне ее снимать дальше. И если стоит, если вам зашло, то напишите об этом в комментариях. Поставьте лайк и подпишитесь. И если вы знаете, что можно улучшить, напишите об этом тоже. Постараемся сделать из этого хороший летсплей. Опять треска. Ладно. С вами был Окси. Это первая серия ванилы. Надеюсь, мы еще увидимся. Да. Пока-пока.